В одном из гаражных кооперативов мужчины решили превратить старенькую Волгу в нечто необычное. Захотелось сделать проект, который притягивал бы взгляды прохожих, но делать банальные вещи желания не было. Так и начались работы. Перед началом сделали лишь набросок, что в итоге хотелось бы видеть. Начали все делать практически на коленке. Под проект была найдена старенькая Волга. Требования к ней были минимальные. Основной задачей было найти дешевую машину, и желательно на ходу. Состояние кузова вообще не учитывалось, ведь машину планировалось все равно переваривать. Машину сразу начали распиливать, так как по замыслу гаражных дизайнеров из машины планировалось сделать трехдверку. И при этом крыша должна стать гораздо ниже, чем у классической модели. Весь кузов практически полностью переваривали, особенно это коснулось лицевых панелей. Шаг за шагом образовывались очертания будущей машины. На машину установили новые диски и начали сглаживать все углы и стыки, чтобы привести кузов к нормальному виду. Морда машины тоже изменилась до неузнаваемости. По факту от «Волги» тут остались только внутренности. Внешний автомобиль получился уникальным и лишь отдаленно похожим на некоторые модели.